Так, всем привет. Сейчас замерим расход, разгон до 100. Камри и 2.5. С одной педали. Сейчас всех пропустим. В салоне один. Раз, два, три. Ну все, я думаю, примерно понятно. Всем удачи.